Стоять. Обрати внимание, что ты не ушел, да. по факту. Вернись. Опять, вот ты со мной стоишь, да? Опять. Вот. Вот мы ты, ты на задней ноге, я на задней ноге. Вот мы с тобой правша, левша, а тут пытаемся тут ног ногами да, друг другу заступить, да? Опять. Пытаешься уйти вправо ногой. Что происходит? Тебя даже при... попадаешь, ты по сами. Фишка, знаешь, в чем заключается? Становись в правшу. Я встану в левшу. Смотри. Я сейчас буду пытаться правой ногой уйти вправо, как бы зайти за твою ногу, да? А тебе... Э, смотри, что ты делаешь. А ты правша, да? Смотри. Что ты видишь? Что да. ты видишь Моя мою голову осталось, моя да. голова осталась да. на месте? Я наоборот открываюсь. Да. Ситуация в чем заключается? Ты стоишь узко на ногах. Видишь ноги узкие, у тебя правая нога стоит за ле... Ой, левая нога стоит за правой. Uh -huh. Ты вроде бы, когда стоишь на месте, здесь еще более-менее, uh -huh. но как только ты теперь правша сделаешь полшага влево, о, раз, а ты не можешь сделать. Почему? Стоя на узких ногах, посмотри, что происходит с своей правой ногой. Ты пытаешься шагнуть вправо. А голова-то остается на месте. Uh -huh. Тебя просто разворачивает. Yeah. Тебя как лифу разворачивает, и тебе некомфортно. То есть ты просто открываешься под удар. Uh -huh. Из-за того, что твоя задняя нога стоит за передней. Uh -huh. Как только ты встанешь... Поставь свою руку. Вот просто держи руку, смотри. Теперь моя задняя нога не стоит за моей передней ногой. Uh -huh. Посмотри. Я как стоял вот в этом положении, я из правой, и, и левой руки. Все, я как вот был вот здесь. А теперь я взял ногой в сторону. Что оказалось? Моя голова ушла с линии атаки. Да. А теперь опять повторяем. Моя правая нога стоит, за ле моя левая нога, как ты и стоял, угу. на узких ногах. И теперь я правой ногой делаю в сторону. Я по факту остаюсь на месте меня просто разворачивает, понимаешь? Yeah. Потому что моя задняя нога и передняя нога, они стоят на одной линии. Uh -huh. Поэтому ты не можешь уйти мне за ногу, тебе некомфортно, ты раскрываешься. Uh -huh. Ты вроде бы здесь был защищен, и тут ты раз раскрываешься, и тут мне под кулак попадаешь. Стоя изначально немножко, не совсем боком, потому что здесь ты и правый по-хорошему бить не можешь стоя, uh -huh. когда ноги у тебя на одной линии стоят. И слева тебе бить неудобно, потому что опять ноги на одной линии тебе неудобно. И тебе приходится, как только он делает движение, правой, левой ногой в сторону сделай, короткое движение. Но не надо на ногу переходить, просто носок влево поставь. все, Ты уже оказался здесь, мне уже разворачиваться, mm -hmm. я опять же попадаю, под, тем более под сильную руку. Само по себе исходное положение твое, э, некорректное. Uh -huh. Вот ты стоишь, ты стоял фронтально, вот ты поставил ногу, все. Ты с слева можешь ударить, и справа можешь ударить. Вот и контролируешь. Оп! Ты ноги шире теперь вставишь. У тебя естественно, посмотри, башка ушла. Ноги на одной линии, башка не ушла. Вставай. Поставь лево, да, вставай в стойку. Вверх. О, вот теперь заходили во ногой. Да не надо на ногу падать, просто носок в сторону поставь. Носок ноги, не на пятку. Вот. Вот ноги. Вот цыри вот, нога. Вот нога в сторону. Поставь носок ноги в сторону. Ногу. Все, ты уже ушел. Сейчас тебе удобнее стало? Да. А? есть. Естественно, и опора. И у тебя масса ушла. А теперь обратно вставай в одну линию. Ноги. Вот ты как стоял. Отшагивай. О! происходит отшагивай носком вот видишь тебя разворачивает просто тебя просто раскрывает мне под молотки вставай фронтальник вот Во. вот теперь ты левый, правой ногой вправо во и ты ушел бух доходчиво да да, только не, не вались угу. нога просто в сторону ушла ставь ногу поднимая колено ставя носочек. вот и все все ты уже ушел ты уже зашел мне за ногу. Вот твоя нога. Вот вся борьба здесь происходит вот за эти вот сантиметры. Uh -huh. Все. Мне уже... Вот мне. О, видал. Удобнее стало. Uh -huh. Да. Потому что если я что здесь, то твоя задняя что сделает? Во встречу слева. Да? Ты готов ударить? А теперь поставь ноги на одну линию опять. Не сильно удобно бить даже. Ты не достаешь. И ты постоянно вот здесь. Смотришь, ты на одной линии ноги. Uh -huh. Ноги, когда на одной линии, ты вот и к противнику стоишь. Ну а в таком положении челнок... Почему это, нет? А какая разница? Смотри, мой челнок. Да, на высоких ногах. Uh -huh. О, могу даже так. Здесь не колени, здесь стоп главный. Я голеностоп напрягка, ноги шире могу поставить, уже поставить могу. Голеностоп. Встань на носках, напряги голеностоп. А колени опусти, а голеностоп, встань на носочки, На подушечки большого пальца. Во. Во, двигайся. Во, во-во-во. Выше на носки. Напряги голеностоп. На подушечке большого пальца. Да. Во! О, видал успел. Вот и все. Исходы, ребята, неважно, правшатые, ребят, правшаты, левшаты, фишка одна и та же. Ноги стоящие на одной линии не позволяют тебе.. Не, ну есть узко ноги, можно поставить, минимально узко, когда носок передние пятка задние ноги на одной линии стоят. Это вот я высокая стойка у меня, дал, а-ля тонус. Ну, ярко выражаю. Кличко-то, да, так отсюда валить будет. Базара нет. Но ни вправо, ни влево, в этом положении тебе, тем более придут действия, невозможно сделать. Та же самая у Я, Вы остаетесь на линии, чуть поставим, оп, уже шире ноги становятся, уже голова уходит с линии, уже башка ушла с линии. Ноги на одной линии, ты не уходишь. Или валишься, если захотел уйти. А если остается масса, ты просто разворачиваешься. Согласны? Все, поехали.